Ребятки, хочу ознакомить вас с проектами Которые реально выплачивают Вот, первый проект это NWT. Работает уже этот сервис 5 год И второй проект, это от создателя NWT Сайт Кабура Я считаю сайт Кабура стабильнее По выдаче и по выводам, чем NWT. Потому что, вот смотри, 2.08 я поставил да, И сейчас могу забрать 104 Но я не буду забирать, я пробью еще одну ячейку Вот, по выводам К сервису Кабура никаких вопросов нету, Ребят, все выплачивается каждый день регламент выплат до 24 часов вот вы можете увидеть как бы все выплачивается что с Кабуры, ребят что с инвути все нормально как бы но эм, как мне кажется на инвути выдача похуже чем на Кабуре. поэтому если вы новый пользователь, ребят это определенно Кабура. Э -э, вот давай обновлю страницу вот на паэре себя э -э, смотри выплатам все нормально что с это можете видеть выплаты с, Инву, с Инву, да ну короче все приходит 2 марта я вот там наставил себе выплат все пришло ребят видосики по этим сайтам можете увидеть у меня на канале ребят Ну, важная информация тут есть в информацию о канале там контакты мои кому интересно или если у вас возникли вопросы можете в принципе написать обратиться я постараюсь вам помочь как бы вот, как-то так. Короче, сегодня планирую немного поиграть на кабуре и поиграть на инвути, но по крупным ставкам. Потому что на, на инвути играть по маленьким ставкам это нецелесообразно. Вот, ну, короче, давай сначала пробьем одну ячейку на кабуре, чтобы словить Х100. Я считаю, это будет здорово. В принципе, шансы 50%. Вот бы, конечно, угадать. Но я хочу, наверное, вот это вот, вот, это вот пробить угловую. Ой, даже не знаю, давай нажму. Во, нормально, нормально. Но я бы, конечно, мог нажать еще одну, но мне кажется, сайт не выдаст. Давай вот заберем, что есть, не будем рисковать. Понемногу, ребят, понемногу, и будем фармить баланс. Вот. В принципе, я считаю, это замечательный проект, ребят. Ну, тут, в принципе-то, ничего сложного нет. Дизайн, все, все, ребят, все понятно, все просто. Что на инвути, ребят, что на кобре Давай, короче, на инвути... Десятку пополним, потому что я, в принципе, то пополнял сюда, но ну, около 60 рублей в общей сумме, вот можешь видеть, да, тут только 5 транзакций видно, поэтому вот, короче, хочу пополнить еще десятку сюда, но и словить уже, я хочу где-то x100 с этой десятки. Поэтому давай, закидываю десятку и будем играть. Ну, в принципе, если она проиграется, ребят, пополним еще. В принципе, это такие игровые проекты, которые, ну, реально, вот, э, играете себе стабильно, вот, и, в принципе, выплаты приходят. Давай на кабуру закинем тоже где-то, ну, давай, 600, может. Ну, чтобы играть было интереснее, ребят, чтобы игра была веселее. Давай, 600 закинем. Во, вот так вот. Ну, и, в принципе, покликаем немножко на кабуре и уже потом перейдем к NWUT. На, на кобуре бы идеально сделать э, где-то баланс 880, да, и уже на вывод поставить. Вот, давай, 4 бомбы. Пару кристалликов бы угадать, и нормально. <coughs> Сейчас посмотрим, что будет по иксам вообще. Главное, ребят, не входить в азарт, потому что, ну, это проекты такие довольно интересные. В принципе, с выдачей вопросов нету. Все выдается, как бы выплачивается. Главное, ребят, дождаться 24 часа и не отменять выплату, потому что, ну, в принципе, иногда эти проекты выплачивают минуты за 3, за 4, да, но иногда, конечно, бывают моменты, что приходится, в принципе, подождать там часов 6-7, но это, ребят, это стандарт. В принципе, в правилах написано, что до 24 часов, поэтому, ребят, нужно ожидать. Э, да, в принципе... С Энвути можно выводить любые суммы, что с Кобуры, что с инвути. У меня на канале есть видос, где я там с 30 рублей вроде сделал трешку, поэтому можете зайти, посмотреть. Ребят, все вывели там минут за 15. Я тогда еще и на кабуре успел поиграть. Ну, короче, увлекательный вышел ролик. Вот. Ну, давай 13 бомб сейчас. Ну, давай десятку забираем. Не, давай еще. Ага, видите. Видите, ребята, Зард это такое себе. Давай, вот теперь забираем, чтобы сильно не входить в азарт. Хотелось бы, конечно, пробить на 20 бомбах кристалла где-то 2, вот, и было бы замечательно. Давай еще один, давай. Ну, чтобы там X 30 было, X 30 я считаю, это здорово, ребят. Да, еще в видосе покажу, как пополнять сюда, если кому интересно. Там с фрикассы при, при пополнении просто выбирайте Вот подожди, я кому не поставил, нужно кому ставить они То есть наоборот, точку вместо комы <laughs> Поэтому игра и не начиналась Вот, ну короче, покажу как поп пополнять сюда Комиссий никаких нету, что при выводе, ребят, что при пополнении Ну при, при пополнении, конечно, иногда комиссии есть Но они есть не во всех направлениях, ребят, не во всех Вот Давай еще, о, видите Нормально, 45 забираем. Нормальная иксовочка. Небольшой плюс вышли. Давай, давай дальше кликать. Еще бы пару кристалликов бы таких вот словить на 10 минах. Вот. И да, ребят, что вы что это? Что вывод, что пополнение. Все без комиссии. Ну, аналогов этим сайтом я не находил на просторе. Ну, в интернете вообще не находил. Поэтому, ребят, это уникальные сервисы, ребят, уникальные. Давай 1.0.1 поставим на 24 мина. Давай вот сюда. Я понял. Ну, ничего, ничего, ребят. В принципе, уже в небольшом плюсе. Вот. Смотри, как пополнять. Выбираешь, нажимаешь синюю кнопочку, потом выбираешь сумму, например, ну давай 500. Чем выше сумма, тем больше методов оплаты становится доступнее. Вот. И потом нажимаешь там перейти. Вот. И у вас получается высвечивается такое вот окно. Вы тут можете выбрать карточки. Вот видите, с карты мир и юмани без комиссий. А с остальных карт это, ребят, ну небольшая комиссия есть. Но это, блин, зависит от, от платежной системы, не от сервиса. Вот, ну, можете с карты Мир пополнить там, или с онлайн-банкинга. Вот, и все будет нормально. Вот. Если кто хочет пополнить банка, то можете мне там написать, обратиться. Я, в принципе, вам могу с этим помочь. <coughs> да. Сейчас, короче, покликаем на 20%. Посмотрим, что будет вообще по выдаче. <coughs> давай, давай, не знаю, давай. 10% покликаем еще. Ну, десятка есть. Но хотелось бы больше, ребят. Хотелось бы больше. О, еще десятка. ну... Ну, как бы в нуле, держит нас, давай, 50%, на 50% попробуем что-то словить, если получится, давай, увеличим сумму, во, нормально, Четвер... четверка есть, ну, на инвуте сегодня планирую по-крупному поиграть, потому что, ну, ребят, на инвуте нет смысла с маленького баланса заходить. Вот. И в принципе хочу напомнить, что за вступление в сообщество этих проектов, ребят, проект начисля... начисляет на баланс реальные деньги, которые можно сразу же вы выводить. Э обязательный депозит сервис не требует для вывода. Поэтому, ребят, э я считаю, что аналогов этим сервисом нету. И, в принципе, это, ну, все, все выплачивается, ребят, все выплачивается. Давай 1% слоем, разок. Ну, блин, конечно, обидно. Ну ладно, ладно, пойдем на инвути. Короче, на инвути я не знаю даже. Вот десятка есть, но я уже проиграл тут сколько я. 50 общий сумме. Или 60, я уже не помню. Короче, ну будем играть сейчас по-крупному, ребят, по-крупному, потому что. Ну, смысл вот на 60% что-то делать. Давай 10 на 20 поставим. <coughs> давай. Давай на больше нажмем. Если выдаст, это будет. Ну, неплохой такой плюс, в принципе. Верну, что сюда пополнил. Вот, Ну, с Кобуры, ребят, можно... А, ну давай, давай, давай, давай Нажму, скрою игры, и давай нажму на больше В принципе, с Кобуры выдает лучше Маленькие суммы Давай, вот так вот, опа Ну нормально, нормально 50 есть, а теперь что? Ну давай теперь поставим, наверное, тоже максималочку Ну смысл вот по маленьким, да? Давай, хотя Может быть оставить десятку Я даже не знаю, ну вот видите, люди э, Маленькие проценты только тут ловят ну, им, им, им неинтересно играть на, на 60, да, вот видите, шансы всегда там 1-2%, вот в истории, если смотреть. Ну, ребят, я даже не знаю, вот, что по выдаче тут. Ну, давай, короче, давай поставим 50, на сколько, ну, давай на 10%, может. Ну, смысл, вот, долго мусолить, да, давай сразу же на больше, вот, и, и если повезет, будет круто не придется пополнять еще но в принципе если 50 эти проиграем то у нас еще на балансе десятка будет нормально короче нажал на больше сейчас посмотрим что будет ну что-то долго ага хэш обновлен блин может это знак может нажать на нажать на меньше как думаете блин ребят даже не знаю 10 процентов но шансы ребят есть шансы очень такие весомые 10 процентов это в принципе нормально давай нажму на меньше и есть есть ребят есть на балансе 560 ну это уже это уже что-то ребят это уже результат но ну, я бы хотел чуть больше давай короче 50 процентов или же давай 200 поставим Да, 200 на 50 процентов 50 процентов так давай короче пробьем мы с тобой на давай обновлю страницу может это поможет типа не проиграть вот и давай короче Давай, да, 50%, 200 этих рублей на 50%. Блин, ну это, конечно, тоже риск, потому что, ну, 50% это нужно, блин, не знаю даже, ребят, очень все так сложно тут. Ну, главное не делать опроменчивых действий, ребят, нужно все обдумывать. В принципе, если эти 200 проиграют, у меня на плансе еще останется, потому что я выиграл 500, ну, то покликаем еще там на 10%, на, на 5%. Давай, короче, нажму на больше. Да, буду нажимать на больше, и там уже посмотрим. Давай, и игры закрою, чтобы не мешали. Или же пускай будет там... Ну, блин, 200 на 50. Вот это вот ставки, ребят. Это, конечно... Ну, конечно, я буду очень рад, если сайт выдаст. Вот ре реально, давай. Вот что будет, то будет. Давай, жму на больше. Все. <с> <с> есть! 760 на балансе. Ребят, это уже результат. Но я хочу еще, Давай 750 ставим. Если проигрываем, ребят, остается десятка. С десяткой уходим. Короче, ставим давай такой вот интересный процент. 58. Ну, давай вот так вот. И куда бы нажать? Давай нажмем, Нажму на меньше сразу, чтобы не мусорить долго. Да-да, нет-нет. Поехали. Что? Опа! 1800 на балансе. Ну, блин, нужно сделать 1300, ребят. Потому что... Ну, что это за этот... Что это за число такое? Ну короче, сейчас немножко на кабре еще поиграем. И сделаем, добьем вот тут ровный баланс <laughs> и уже уйдем с этого инвути. Но, блин, для инвути реально нужно большие вложения. Ну, кабура в этом плане реально лучше себя чувствует. Вот, поэтому, ребят, если вы новый пользователь, это определенно кабура, ребят. Определенно. Вот, также есть группа ВКонтакте. Вот, за вступление в группу. Не забывайте, что деньги на баланс начисляют, в принципе около 10 вроде, до да, рублей. Кстати, что по числу? смотри. Реально, конкретно прям угадал. Если бы нажал на больше, то все тогда бы. Плакал мой баланс. Ой, ребят. Давай, короче, на Кабуру закинем еще десяточку. Я помню, что если вступить в сообщество вот этих вот проектов, то там на Кабуре сразу же 10 этих рублей на баланс. И на Инвуде тоже что-то в около 10 ну то в принципе главное мультиаккаунты не создавать и все будет нормально по выводам потому что ну если мультиаккаунт ну если много мультиаккаунтов то тогда неохотно будет проект выдавать выплачивать с выводами нет проблем ой с, с, с этой с выдачей напутал немного вот ну давай еще десятку чтобы вернуть потому что потому что проиграли мы прошлую десятку ну сейчас короче сделаем нормальный X в принципе сайт выдастся я в этом я в этом уверен ребят так Давай 2. Давай 3 мины. Ну, хотелось бы кристалликов вот так. 4, может быть даже больше. Ну, посмотрим. Давай двадцатка, Смотри, 20 уже есть. двадцатку уже вернул. Ну, в принципе, если вы что-то проиграли, то можно как бы пополнить еще и вернуть. Давай поставим 8.02. Да, да. Давай тоже вот так вот покликаем. Ну, нормально, 12 есть. Ну, ребят, в небольшом плюсе давай поделим и вот так вот покликаем еще. Забираем 6. Да. Вот, вот. Ну, нормально, короче, нормально. Ну, давай, может быть, на дайсе покликаем еще немного. Давай, 10%. Вот, смотри, на кабуре 10%, в принципе, выдают, но мне кажется, чем выше сумма, тем лучше выдача. Ну, если на инвуте смотреть, да. Ну, про кабуру я не знаю даже, что сказать. Еще, в принципе, толком не разобрался в этом алгоритме выдачи. Но мне на минках везет больше, ребят. В принципе, минами я доволен. Выдают очень хорошо. В принципе, если вы гражданин, у которого имеется доступ к рублевым счетам, ребят, я считаю, что можно смело вот сюда вот пополнять, потому что, ну, сайты реально выплачивают. Вот смотри, выводы есть. Ну да, конечно, я не каждый день вывожу с них, потому что, ну, как бы времени нету, вот, играть вот это вот. Э, вот. Ну, в принципе, сайты реально стабильные. Ну, давай, короче, на ингуче сейчас поднимем ровную сумму, чтобы не париться особо. Ну, чтобы сразу такая кругленькая сумма на баланс сразу зачислилась. Давай, 1% пару раз кликнем. Давай теперь 4%. Ну, так вот, понемногу покликаем. Давай теперь 8%. Ну, сейчас быстренько вернем, ребят, сейчас все будет. Потому что сайт стабилен, сайт выдает все, ребят. Выдает любые суммы и выплачивает тоже любые суммы. Смотри, уже осталось немного. Сейчас еще покликаем. <клес> да. Вот так вот. Во, неплохо. Смотри, уже 303 есть. Ну, короче, нормально. Нормально сегодня с десятки сделали вот ну короче я считаю это ребят результат поэтому в принципе кому э, интересны эти проекты можете смело на них заходить смело играть ну в принципе мне они устраивают полностью меня вот видосики я буду каждый там день или ну не каждый день а каждую неделю ну, пилить поэтому видосики будут давай 1.66 поставим на да, вот так вот на больше ну короче все ровный баланс больше играть не будем, потому что, ну, ребят, азарт это такое себе. И на Кабуре тоже такой прикольный баланс. Вот, Короче, ребят, э, буду рад, если вы оставите комментарий под этим видеороликом. Э, ну, напишите вообще, что вы думаете об этих проектах. Вот. Всем удачи, всем пока.